Итак, мы поговорили о том, как связаны между собой объекты реального мира, наши представления об этих объектах и знаки, которыми мы обмениваемся для того, чтобы как-то об этом говорить. Да? То есть когда мы разговариваем с другим человеком, пытаемся сообщить ему какой-то смысл, мы сообщаем ему только знак, который указывает или выражает на какой-то смысл в его голове. Uh, да, выражает какой-то смысл в его голове. И потом человек пытается с помощью этого uh, смысла скомпоновать какие-то новые смыслы, исходя из того, что вы пытаетесь ему на протяжении долгого времени сообщить, да, эпизода взаимодействия. И, ну вот, мы более-менее разобрались с этой картинкой, uh, но возникает вопрос сразу же. Хорошо, стул — это стул, он довольно понятно, что из себя представляет. А если это что-то... Не то, что нельзя потрогать руками. Очень часто, когда мы разговариваем с потребителем, мы говорим о чем-то, что руками потрогать нельзя. Опять же, качество продукции, удовлетворенность и так далее. Это может быть воспринято как какое-то эмоциональное состояние, состояние разума, но это не что-то, что мы можем от третьего лица потрогать как стул. Ну вот Яркий пример да, концепция любви. Мы не можем потрогать любовь, и более того, насчет любви у всех очень-очень размытые смыслы, и все себе по-разному это представляют. И вроде у нас есть для любви знак, этот знак выражает какой-то смысл, который у нас есть в голове, каждый себе по-своему представляет любовь. Но при этом ничего физического, на что она указывала бы в мире, не существует. И на это обратили внимание уже достаточно давно и философы, и лингвисты, и... Знаменитый французский философ Жан Бадриер вел понятие симулякра. О чем сказал Бодрияр? Он сказал о том, что, во-первых, когда-то давно, и мы это увидим еще в блоке медиа, вот всю эту последовательность образ отражал фундаментальную реальность. Образ это и знак, и слово, и какое-то сообщение. Ну, то есть мы говорили о чем-то, что существует в реальности. И было это, в общем-то, довольно давно. То есть, я бы сказал, что. Только таким образом это строилось ну, я не знаю, до Платона точно, то есть до древних греков. Уже древние греки, достоверно известно, уже рассуждали о каких-то вещах, которые фундаментальную реальность не отражают, либо они искали какие-то более глубокие смыслы в, внутри этой фундаментальной реальности. Следующим шагом было появление образа, который искажает фундаментальную реальность тем или иным способом. И эта же эволюция прослеживалась в том числе и в изобразительном искусстве, когда мы начали не просто пытаться идеальным образом изобразить человека или натюрморт, или какую-то сцену, а когда появились а, способы экспериментировать с а, цветами, красками, и уже задачей было не... А, изобразить что-то наиболее приближенно к реальности, а создать какой-то художественный образ, который вызывал бы какие-то эмоции. А, но и это вроде казалось бы неплохо. да, То есть какой-нибудь комикс, допустим, да, он искажает, ну, да, если мы возьмем какой-нибудь ну, комикс по документальным событиям, по, по реальным событиям да, изображенный, Да, он искажает фундаментальную реальность, но при этом Uh, его все равно интересно читать, и мы можем узнать о каких-то событиях, которые на самом деле происходили. Uh, мы перешли uh, к тому этапу, когда образ маскирует полное отсутствие фундаментальной реальности. То есть образ есть, а фундаментальной реальности нет. И самый яркий пример — это, естественно, кино и киноиндустрия. Uh, любое кино, uh, если это не документальный фильм а игровой, uh, который снят не по реальным событиям, он маскирует отсутствие фундаментальной реальности. То есть это означает, что нарратив полностью изобретен и никогда не было, не происходило и не существовало этих людей, этих событий, а, которым мы сопереживаем, за которыми мы наблюдаем и так далее. Но а, вот эта маскировка отсутствия фундаментальной реальности происходит на всех уровнях взаимодействия между людьми. В том числе, как мы уже обсуждали, я могу запостить а, кому-то в чате вот такой... А, Такое эмодзи, да, с, что якобы я катаюсь от смеха, на самом деле я сижу с покерфейсом и подпираю руку кулаком. То есть таким образом отосланный образ маскирует отсутствие той эмоции, о я пытаюсь сообщить. Но Бодриер сказал, и это были 60-е годы 20 -го века, то есть уже больше 50 лет назад, о том, что мы перешли в то состояние, когда образ вообще не имеет отношения к реальности. И в этом смысле он симулирует не реальность, а вообще самого себя. То есть образы нанизываются на образы, которые нанизываются на образы, которые тоже не имеют ничего общего с реальностью в той или иной мере. И вот, ну, например, изображение дракона, да, но это в чистом виде симулятор, потому что это изображение чего-то, чего не существует на самом деле. И вот если раньше симулякров было относительно немного, и мы пытались все-таки каким-то образом изображать реальность, то на сегодняшний день, и это было 50 лет назад сказано Бодрияром, не осталось ничего, кроме симулякров. И об этом очень важно помнить. В частности, когда, во-первых, мы что-то обещаем и обещаем относительно первой покупки. Очень часто обещание маркетолога, к потребителю — это обещание формирования образа, не существующего в реальности пока что, и это формирование образа, который не имеет отношения к реальности, существовавшей до этого, или существующей сейчас. Это что-то про будущее. И более того, очень часто мы можем действовать таким образом, чтобы формировать в людях какой-то образ будущего, но при этом у нас нет ничего на руках. Яркий пример — это когда мы проводим какие-нибудь тесты каких-то гипотез, продвижения какого-то продукта, когда мы делаем посадочную страницу, так называемую, да, отдельную страничку, на которую мы нагоняем посетителей и предлагаем им вписаться в тестирование какого-то продукта, которого еще нет. И мы говорим, оставьте свои контакты для обратной связи для того, чтобы мы с вами это тестирование провели. Если нам оставили достаточно много контактов, это означает, что, возможно, спрос на такой продукт есть, и тогда мы попробуем сделать его какую-то базовую версию, чтобы предложить а, нашим потенциальным покупателям. А, в данном случае мы продаем людям в чистом виде симулятор, то есть а, не только в жизни потребителя не было опыта потребления такого продукта, еще и самого продукта даже не существует, и вы еще даже не придумали, возможно, как он будет работать или какими там, функциями он будет обладать. Поэтому, когда мы говорим с потребителями о чем бы то ни было, очень важно понимать, что тот образ, который формируется у них в голове, в частности, например, когда мы предлагаем установить какое-нибудь мобильное приложение и объясняем, почему это нужно сделать, замотивировать человека на установку. У человека в голове есть какой-то очень странный, непонятный образ, который а, к реальному будущему, к реальному опыту использования отношения пока не имеет. И вот это принятие решения происходит в... Так называемый момент ага, мы об этом еще поговорим, или аха-момент, который, в общем, связан с размышлениями человека о симулякре. Важно просто для себя самих понимать, когда мы говорим с потребителем, мы говорим с ним об образе какой-то реальной вещи, мы пытаемся маскировать фундаментальную реальность, приукрашивая наш товар по сравнению с тем, каким он является. Или мы вообще говорим об образе, который не имеет отношения к реальности. И... Всегда, когда мы пользуемся метафорами, мы тоже м, говорим о симулякрах. То есть когда мы говорим, э, я не знаю, там, одежда мягкая как пух, или э, когда мы говорим о нашем маркетинге как о механизме и о механической системе, или когда мы наоборот говорим о живой системе, э, мы всегда пользуемся метафорами. И практически любая метафора, она через один-два шага приходит, при, приводит нас к Потому что мы снова говорим о вещах, которых не существует в природе. Это неплохо, это не хорошо, это просто так, и в этом очень важно отдавать себе отчет. Мы знаем, что когда мы видим вот какую-нибудь такую карту, а это карта Вестероса, вымышленного, мы видим карту, которая не имеет вообще никакой территории, которую бы она изображала. И вот это тоже еще один очень яркий пример симулякра или то, как это можно себе в голове своей представлять. симулятор это карта без реальной территории. Помните о том, что бывает именно так, и что очень часто, когда потребитель формирует себе образ вашего продукта или услуги, который он еще никогда не пользовался, по сути дела он создает себе карту без территории, Пользуясь своими когнитивными искажениями, базируясь на заполняя лакуны какими-то прошлыми кусочками опыта, которые он мог получить у ваших конкурентов. В том числе он мог, например, получить негативный опыт, и он уже эти ожидания начинает переносить на вас, и так далее, и так далее, и так далее. С этим может быть связано очень много деталей и нюансов.